Hello World. Многие считают, что программисты это те люди, которые сидят перед черным экраном и без перерыва что-то печатают. Такой стереотип сложился из-за голливудских фильмов про хакеров. На самом деле, с появлением графических интерфейсов, программисты пользуются IDE, интегрированной средой разработки. На английском Integrated Development Environment. Я вам расскажу о самой популярной на сегодняшний день IDE для языков семейства C, Visual Studio. Ремарка. Автору самого синего лайка комментарий в подарок. Это заметки программиста. Начали! На данный момент я пользуюсь Visual Studio Professional 2017. На самом деле уже давно вышла версия 2019, но я пока не обновил свою. Привык, наверное. Важный факт. Профессиональное издание платное. Среди бесплатных решений существует Visual Studio Community и Visual Studio Code. Подробнее можно почитать на сайте, ссылку я оставлю в описании. На всякий случай, это обзор, а не реклама. Я рассказываю о том, чем сам пользуюсь, и за это мне никто не платил. К сожалению. Давайте посмотрим на основной функционал. Главное окно для кода. Можно делить на два окна этот раздел, чтобы одновременно делать правки в двух документах. «Свойства документа» или «Выделенного объекта» справа снизу. Обозреватель решений и Team Explorer справа. Это по умолчанию. Их можно менять местами или вообще перемещать в другое место. Снизу ошибки, вывод и так далее. Сверху панель управления, которую можно менять под свои нужды. Можно, например, выбрать конфигурацию и платформы решений. Эта кнопка запускает отладку. То же самое делает нажатие F5 на клавиатуре. Теперь к выпадающим меню. Файл имеет стандартную структуру Microsoft. В меню правка есть необычные пункты, например, закладки Intel iSense. Вид может полностью поменять дизайн под вас. Здесь можно включать, отключать окна и кнопки. Во вкладке «Проект» можно менять настройки текущего проекта. Во вкладке «Сборка» соответственно «Собрать», «Построить», «Перестроить решение» и так далее. Так, тут все про отладку. Команда перебросит вас в Team Explorer. Следующее меню очень важное, по-моему. Средства. Разберем по пунктам. Кнопка «Получить средства и компоненты» позволяет добавить и убрать части ID, которые вы выбирали при установке. Ну, например, языки и тому подобное. Расширение и обновление даст вам возможность добавить что-либо стороннее. Например, я установил GitHub прямо в ide для удобства. Далее настройки установленных компонентов. Можно также импортировать и экспортировать все параметры. А, вот самые нужные две кнопки. Настройки открывают настройки вида. Их можно было открыть из вкладки Вид. И, наконец, параметры. Это настройка всей ID. Тут можно менять тему и прочие визуальные составляющие. И здесь же все остальные подробности. Советую изучить этот раздел внимательно. Может пригодиться. Уверен, вы найдете здесь очень много интересного для себя. Далее. Тест для работы с юнит-тестами. Анализ. Анализ кода, соответственно. Но он мне лично не особо пригодился, потому что Visual Studio автоматически при сборке выполняет анализ, выводя ошибки, предупреждения и так далее. Окно для работы с выделенным окном. И справка. Тоже стандарт Microsoft. Все, пишите код, если есть вопросы, задавайте в комментариях. Я, естественно, не обо всем рассказал, это всего лишь беглый взгляд на это окружение. Кстати, еще больше полезной информации мы публикуем в нашем инстаграм-аккаунте Bucharter Studio. Там есть то, о чем вы не узнаете здесь. Оригинальный и познавательный контент про программирование и не только. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые оповещения. Матвей Бухарцев для вас. Пока!